Так, это вот мои мальчишки. Троица отсадила. Не так давно. Скоро... у них внизу вот стоит травка. Скоро можно будет вот уже их продавать. Они вот такие все надутые. Красивые, пушистые. Полностью отлиняли. Очень красиво их сейчас уже почти не отличить. У меня тут два сына и их папаша. Вот сейчас я вам покажу, окольцевали. Ой, ой, ой, как быстро прыгнуть сейчас. Даже не знаю, увидите, не увидите. Все же по поведению, конечно, заметно, где более. Вон, вон, колечко, видели? Ладно, сейчас попробую приблизить, если он повернется. На отце одета колечко, чтобы можно было их отличить, потому что они уж полной копией своих родителей стали. Но отец все же более крупный. Вон вам видно было колечко. Более крупный, более резвый. Сейчас так активно поет. Что птенчики еще не совсем привыкшие. И, конечно же, это еще адаптируется. Ну, уже идет сами, от мамы отсадили, поскольку у нас они собирались сделать еще одну укладку, а как известно, что повторные кладки нежелательно. Сразу нужно делать небольшой перерыв. Вообще, допустимо, у Амадинов до трех кладок в среднем в год. Кладки может быть до 8 яиц. Ну, от 5 до 8 яиц нормально. Яйца откладывают один раз в день. Так каждый день. вот Рацион у них не изменился. Сейчас сокращаю световой день, что они особо не размножались лишний раз. Девочек я отсадила. Сейчас вам продемонстрирую в следующем видео девочек. Сейчас. Следующее видео я вам покажу моих девчонок.